Привет с канала Немиркин! Добро пожаловать на очередное видео! Вас беспокоит ваша связь с партнером? Вы чувствуете, что ваши отношения уже не такие крепкие, как раньше? Или вы все еще одиноки и хотите узнать, как построить крепкие отношения со своим будущим партнером? Когда вы привыкли быть рядом со своим партнером после того, как встречались или были женаты в течение нескольких месяцев или лет подряд, вам может показаться, что некогда прочная связь стала холодной или застойной. Но не волнуйтесь, ведь существует множество способов сохранить ваши отношения. И хотя многие люди могут сказать вам, что общение – это ключ, и это действительно так, вот некоторые другие, возможно, более конкретные способы, которые помогут укрепить отношения между вами и вашим партнером. Первое – проводите время вместе, не отвлекаясь на технологии. Вы когда-нибудь были в ресторане со своим партнером, но большую часть времени проводили в своих телефонах? Это может случиться с каждым из нас, будь то пролистывание ленты Instagram или проверка электронной почты. Ни для кого не секрет, что мы по уши подсели на свои смартфоны. Однако, хотя эта проблема может показаться безобидной, она может усугубить напряжение в отношениях, особенно в супружеских парах. В статье New York Times от 2016 года отмечается, что хотя мужчины и женщины одинаково привязаны к своим устройствам, женщины в партнерских отношениях реагируют на это более чувствительно. Доктор Сьюзен Хайтлер, автор книги «Рецепт без таблеток», отметила, что один из ее клиентов, который боялся, что его партнер ему не верен, отреагировал на свою тревогу тем, что еще больше ушел в свой смартфон, вместо того, чтобы встретиться с проблемой лицом к лицу. Поэтому хорошим способом укрепить ваши отношения может стать сознательное усилие над разговорами в реальном времени, а не в телефоне. Второе. Спросите своего партнера о чем-то новом. Когда в последний раз вы задавали своему партнеру глубокий, заставляющий задуматься вопрос? Когда вы привыкаете быть рядом с кем-то, вам кажется, что вы знаете о нем все. Но правда в том, что люди постоянно развиваются, и под поверхностью обычно скрывается нечто большее, что можно было бы раскрыть. По данным сайта Goalcast, открытые честные разговоры могут еще больше помочь паре, вызывая чувство доверия, понимания и сострадания. Эти разговоры могут позволить вам и вашему партнеру получить более четкое представление о том, почему другой думает и ведет себя так, как он думает и ведет. Это также дает каждому партнеру возможность проявить сочувствие и быть хорошим слушателем. Номер три. Больше смотрите друг другу в глаза. Вы когда-нибудь активно смотрели в глаза своему романтическому партнеру? Доказано, что продолжительный зрительный контакт, то есть несколько минут или больше, может способствовать развитию чувства близости, связанности и уязвимости. Более того, по данным сайта Mind and Spirit, если чаще смотреть друг другу в глаза, это может создать ощущение того, что вас действительно видят и признают без отвлечения внимания. Хотя может показаться маловероятным, что обычная пара с напряженным графиком будет просто выделять время, чтобы смотреть друг на друга каждый день. Сам по себе акт увеличения зрительного контакта в ничего не подозревающие моменты может оказать преобразующее воздействие. Номер 4. Небольшие акты физической привязанности. Как часто вы проявляете физическую привязанность к своему партнеру? Нахождение небольших моментов для прикосновения к партнеру, касание рук друг друга, объятия сзади, поцелуй на приветствие или прощание всегда способствует укреплению вашей связи с ним. Исследование 2003 года, в котором приняли участие 295 студентов колледжа, показало, что существует прямая связь между количеством физической привязанности в отношениях и общей удовлетворенностью отношениями. Корреляция была простой. Чем больше было физической привязанности, тем более удовлетворенными были пары. И номер пять – совместная готовка и еда. Проводите ли вы время со своим партнером на кухне? Совместное приготовление пищи может быть упущенным способом укрепить связь со своим партнером, потому что иногда это может быть затруднительно с точки зрения логистики. Например, вы и ваш партнер можете приходить домой с работы в разное время. Но сознательное стремление приготовить еду вместе может стать прекрасной возможностью для вас обоих поделиться историями о своих днях, пошутить и просто поработать над чем-то вместе. И не забудьте про игривый плеск из крана,